Бог, помощь! Ты шо, без маски по лесу так Я это не бешеный. Ага. -а -а. Да я, я так-то привитый, привитый. Ну я да. QR-код есть! Ф а помнишь, как ты меня в Макдональдс не пущал? Мне так и без QR-кода. Ну да. Работа такая! От жизни ни в кино, ни в театру, ни на горшок сходи. Так вакцины ж есть... Вакцина! Ой! Я... это... Что? Привился? Нет! Ты в Макдональдс хочешь... Придет У меня тоже есть молоко Я тоже хочу для петь. тебя Кусок свинца. Ну ты это... Лох! Да он! Устроили что попало Мракобесия по всей стране Одень маску Покашки кашкерку Волки тряпочные Слово чей хумать? Ладно! Кристовый так мы поставим! Коли так вот у них они обижаются! Кто здесь? Доброй ночи, сосед! Ты есть хочешь?